Возмездие неизбежно. Победа будет за нами. Первое ранение у меня будет здесь, Пулевое. Я тогда был в Попасной, я тогда с первым МСБ был. Мне 19 лет, прошел я Новоалександровку, да, Камышеваху, Попасную. мы роль выполняли как пехота, что малый батальон у нас впереди был. тебя детство -то было какое? -нибудь? Ну относительно, да, но и нет. такое По приютам, по интернатам. А -а -а. Да. Такое яркое было детство. И потом после этого сразу Да, и потом, по сути, после этого попал сюда. Мы знали, то, что там на дороге стоят э, тм не, а танки этого не знали. И, и на два штуки было, они в паре работали. И первый танк, когда наехал на тм там, буквально в 100 метрах, э, РПГ-точка у него была. То есть они начали танк отрабатывать с РПГ, там просто тьма. Морковок 8 в него влетела, а второй танк уехал, бросил его. Вот. Один танкист выбежал, э, вылез из танка, и под забором он лежал, по нему, этот пулемет работал, он, не давали к нему подойти. Но ну, я выбежал, побежал за ним. Я, короче, только вот подбегаю к нему, падаю на колено, и я чувствую, у меня жжение в груди. Вот здесь вот, у меня пуля попала. Я его достал, и один командир там остался в танке. Вот, он отстреливался сколько мог, в итоге патроны закончились, там ствол заклинил у него. И Нет, укропы то, что... потом залезли на танк, кинули туда гранату. И граната взорвалась. Он вылез оттуда. Мы его потом доводили, и потом я еще с ним в больничке лежал, только когда он уже нормально подзажил, Таким он выжил. Командир экипажа после взрыва гранаты? Да, да, плюс по нему сколько, 8 РПГ отработало, там просто танк в решеток, он выжил. Помогай, тащи, тащи! Да, помог одного вывести, и потом мы еще его выносили, так он сам дошел. У него все ноги перебиты, я не знаю как. Ну че? Конечно. Идем дальше, а? Идем дальше. Сейчас танк перезарядится и дальше поедем. Чех. А второй раз я не помню, где, ну тоже попасное. Там я вел группу, мы с ЧВКшниками встретились, они нам сказали так и а так, ребята, вот идите туда, если что, возьмите беха, он вас прикроет, там наши товарищи есть, там есть наши люди, заходите, не бойтесь. Мы туда идем, встречаем их них товарищей, они нам говорят, вот переходите через дорогу, перебегаете, говорит. И там вот дома идут. Дом с красной крышей, говорит, забор. Там, ну все, объяснили мне. Дали свою рацию. Мы туда приходим, только до первых домов. И там дома 3-4 надо было пройти. Я говорю, подождите, я говорю, сейчас я сам скажу, посмотрю, есть там наши товарищи или нету. Я пошел. Я прихожу до того дома, но ну, все как они объяснили, там их нету. Я их по рации вызываю, они на связь не выходят. Все, я только шаг делаю, буквально вот возле угла дома стоял. Только шах делаю и мне в голову. Бах! Лёдка прилетает, да и сразу начинает АГС работать. Вот, осколки в руку поприлетали. Я все, автомат, броню все сбрасываю и пополз обратно. Пуля в голову, да, пуля в голову прилетела. Снайпер отработал. Да. Скажи. Она вот тут, получается, влетела и вот по черепу проскользила, пролетела. Ай, да. Когда ты, допустим, вот в бою, у тебя отключается какой-то режим самосохранения, я не знаю, как это. Ты как-то жизнь свою обесцениваешь. Ну, потому что ты готов с собой пожертвовать для кого-то, для товарища там, или для какой-то идеи. Потому что ну, ты осознаешь, то, что тебя в любой момент может убить. Ну, И Либо ты умрешь с пользой, либо будешь обузой. Наш юный герой. Здорово. Всегда идущий за танком. Да. Только Настроение-то вообще такое? Настроение боевое всегда самое лучшее что нам грустить да. так, последний дом на окраине освобожденный на шуваке командир тариф все осмотрел все замечательно все прекрасно противник отвернулся к «Убовке», за того виж обороны будем сражаться там